Всем доброго времени суток, катаны! Согласитесь, когда вы нубы, то есть не особо скилловые игроки, у вас не так много шансов победить в игре по сети более опытных игроков. Рассчитывать на скилл при такой игре не приходится. Но есть 5 лайфхаков, проверенных опытом, которые, во-первых, помогут вам успешно противостоять равным себе игрокам, или игрокам незначительно превосходящим вас в скилле. А во-вторых, облегчат прокачку геймерс навыков сделают вашу игру приятнее, и вы не станете забрасывать свой путь геймера после первых двух слитых каток. Удобное место. Это первое, о чем необходимо позаботиться перед игрой. Не секрет, что хорошо освещенное место, удобное кресло, правильное расположение девайсов снижает утомляемость и повышает работоспособность. Ведь согласитесь, играть в неудобной позе, когда у тебя постоянно болят глаза, руки и шея, не самое большое удовольствие. Когда вы садитесь за комп, задайте себе вопрос, удобно ли вам. Если нет, то может быть лучше что-то поменять, сделать перестановку. При правильно обустроенном удобном рабочем месте вы меньше будете отвлекаться на всякие неприятные мелочи и больше будете сконцентрированы на игре. Коврик для мыши. Еще одна немаловажная деталь для игры, и вам об этом скажет любой прогеймер, это выбор игрового коврика. Правильный коврик должен быть легко скользящим, чтобы рука не уставала и лозить по нему мышкой. Но в то же время хорошему коврику необходимо обладать достаточным сцеплением с мышью, так как это делает движение рукой точнее, а точность важна во многих играх, особенно в шутерах. Обратите внимание на этот нюанс. Почитайте геймерские форумы и паблики. Поспрашивайте более опытных друзей, наконец. Уж они-то вам плохого не посоветуют? Но это не точно. Попить водички. Да, это звучит смешно, но зачастую стакан воды либо другого безалкогольного напитка способен снизить ваш стресс. Ведь согласитесь, способность сохранить хладнокровие и трезвое мышление в стрессовой ситуации часто является ключевым фактором, влияющим на исход той или иной игры. Сами вспомните, но наверняка же у вас бывала ситуация, когда всю вашу тиму убивают, и вы остаетесь один в катке. За вами все наблюдают, и вы сливаете катку, потому что тупо из-за волнения начинаете делать глупые вещи. Пара глотков холодной водички в этот момент способны расслабить вас и снизить стресс. Ведь данным лайфхаком постоянно пользуются, например, на экзаменах и публичных выступлениях. Вовсе не для того, чтобы избавиться от жажды, а чтобы снизить стресс. Правильная калибровка монитора. Ваш монитор должен быть полностью откалиброван под ваши глаза. Зачастую те значения яркости, контрастности, резкости и насыщенности, которые стоят в игре по умолчанию, не являются подходящими для всех игроков. Помните, что у каждого все индивидуально и не поленитесь зайти в меню игровых настроек и покрутить ползунки, попробовать насколько вашим глазам будет комфортно. Иногда даже, когда средств, предусмотренных той или иной игрой, недостаточно для грамотной настройки монитора, любители сами выпускают моды и плагины с различными вариантами цветокоррекции. Советую также попробовать их, возможно, выберите что-то для себя. Ну что, мой друг геймер, я рассказал тебе почти все, а ты так и не стал тащить катки? Остановись! Просто выключи компьютер и передохни часок. Можешь прогуляться по улице или поделать физические упражнения. А если играешь поздно вечером, то лучше ложись ко спать. Да-да, не удивляйтесь. Утром твои физические функции полностью восстановятся, а работоспособность увеличится процентов на 30. Причем это проверено 100 раз на личном опыте. Особенно хорошо этот способ работает в одиночке, когда застреваешь на какой-то миссии.